Ух ты! И снова я. Александр Кривов, печенье гербецка. Воронец начинает зацветать. Воронец начинает распускаться. Сегодня 10 мая 2021 года. Воронец или тонколистный пиончик. Воронец или тонколистный пион начинает распускаться. Ну, а здесь что у нас? Морозник, а здесь морозник, здесь морозник, морозник. Детки уже подросли, пора рассаживать. В этом году жена будет их рассаживать. О, скоро будут семена морозники. Вернемся мы. Этот воронец жена его переделила, с кем-то поделилась уже. Он был больше, больше, больших размеров, а сейчас он наполовину меньший. Ребеночка здесь так будет воронец. Цветает. а вот для этого воронца растет пион ранний пион тоже скоро бутончики есть скоро зацветет воронет или тонкористный пиончик пион красавица когда зацветет, будет очень-очень красиво. А там морозник и воронец. Это у нас второй еще за два на улице за двором два штуки. Сейчас мы пойдем туда. смотри а здесь какой пион. Да, здесь больше, боль больше, чем во дворе. То, ну, буквально. Дня 2-3 и наш воронец или тонкористный пион зацветет. Это клумба за двором. На улице. Там ирисы поднимаются. Там казацкий можжевельник. Здесь растут ранние пионы. Это клумба на улице, за двором. Пойдем еще к одной клумбе, там тоже воронец есть. Здесь тоже воронец есть. Красавец, когда зацветет красавец. Как казацкий можжевельник то ирисы зацветают эти тюльпаны уже отцветаются ирисы красивые еще не полностью зацвели ирисы Клюмбочка наша на улице. Клюмбочка, клюмбочка на улице. Здесь тоже пион зацветает, растет. Не знаю, будет цвести или не будет. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволова, печенегий. Пока-пока, ребятки.